Мы приехали в другую организацию или Сан-Себастьян называется. Мы ехали сюда 15 минут всего лишь. И ехали по платной дороге. Мы не знали, что эта дорога платная, так уж получилось. В общем, нам сюда. Скидки продолжаются. Мы приехали в Корт-Инглес, только уже э, еще помасштабней. Так вот, где мои? А вон мои. Сейчас посмотрим. Людей немерено посмотрите, какие красивые шарики сверху. Боже! <с agenda> Площадя огромные. Вот это вот все аутлет. пойдемте посмотрим сандалики сразу. Ну мы подарок купим. Да, обязательно надо купить подарок. Сегодня у подружки Марка Рената день рождения за 7 лет. Она ждет от нас подарок. Такой магазин интересный, очень похож на турецкий, когда все блестит, сверкает. Сейчас зашли в такой необычный магазин сумок. При тебе могут сумку сделать, какую ты захочешь, я имею в виду. Допустим, выбираешь каркас, а к нему подбираешь отдельный ремешок. Либо кожаный выбираешь цвет, либо какой-то веревочный, либо бомбончик. Я поняла, ты сам наполняешь. А, есть еще вот такие. вот так. Одну брище часть. А я так поняла, что ты сам делаешь, себе наполняешь. Можно собрать, что мне... Да, да. Я Тут три цены. База 29. 20, а потом... потом еще какая-то часть, еще а, какая-то вот часть. Это Считается все вместе, да. Три части там. Ручки отдельная, база отдельная и внутренность отдельно. Моя булочка залезла на диванчик. И что, ты летаешь? Да? Ты летаешь? Где моя лапа? Да. И вот такие вот ходят по шоппингу собачки. Не трогай Даже мы идем напротив торговый центр еще здесь вообще как-то местность одних торговых центров были в аутлет кортенглес но не знаю мне что-то меньше понравилось так сейчас на лифте. Поднимемся, перейдем дорогу, и там, напротив, еще ряд торговых центров. Если ответить честно, говорит очень дорогой город. Ну, прям очень-очень дорогой. Да, да. Нет? Сережа говорит, я не могу перестроиться. Я все перевожу. А он говорит, не переводи, привыкни, пожалуйста. Вот если это 10 евро, это 10 евро, 20, 20... 30, 30. Не нужно переводить. А мне, если хочется перевести, ну, может быть, я перестану переводить и начнут этих ценам относиться вот так, как Сережа. 10 думаю, евро это 1% от минимальной зарплаты. Да. У нас 1% от минимальной зарплаты это 50 гривен. Тут вот шоколадные вот конфеты. Здесь отдельно магазин шоколадных ну, конфеты, конфет. Конфеты, да. Потому что все, и... все едят эти постелуют, вот это непонятно. Да, а, шоколад, а у нас да, такие вот конфеты стоят на порядок дешевле. Ребята, ешьте в Украине шоколадные конфеты, если они есть. Здесь шоколадные конфеты очень дорого. И да. И такое чувство, что здесь магазины с шоколадными конфетами для тех, кто себе может эти конфеты. Тот, кто себе не может их позволить, кушает. Отдельный бутик, да, кушают вот эти вот жевательные резиновые конфеты. Ищем подарок для девочки. Девочки 7 лет. Я так понимаю, что уже игрушки не особо интересны. Интересно, наверное, вот такие всякие там косметика, Смотри, да. Смотри, расставляют цвета, угу. а потом браслетики получаются. Вот а лак, смотри, даже сушка для лака. Вот. Ну, да. Определились мы с подарком. Какая-то такая машина, которая клеит стразы. Она клеит причем на все, что угодно. И на волосы можно, и... Дай я папе покажу, подожди. И вот на ну, что? Это там внутри, брасля, видишь, и на сумку можно приклеить. Ну да, и на лоб. Хорошая. Я думаю, девочки стразы понравятся. А все остальное, куклы, я не знаю, какие сейчас куклы модные. знаю, что волк покупают, но, наверное, у нее есть все остальное, такое страшное. И вообще дети. Мы на ваших подружек больше тратимся, чем мама на себя. То в школе, там Марк хотел браслет подарить, забрал мой браслет. Мам, да вот такое Какое? Всего Нет, у вас много пистолетов. Да, ну вот всего 8 евро у тебя есть деньги в твоей копилке, бери, трать. Все, пойдем. Дети традиционно хотят есть, поэтому надо их покормить. Сейчас найдем либо Макдональдс, либо Бургер Кинг. Но лучше бургер. Лучше бургер. Сейчас объясню, почему. Полюбили Бургер Кинг больше, чем Макдональдс, потому что здесь есть очень необычный бонус, который отличает это заведение от всех других. Если ты берешь маленькую пенсию, все равно, такого размера, самый маленький стаканчик покупаешь и потом ты можешь там в течение ну, всего времени, когда ты здесь находишься, подходить и доливать себе либо панк, либо пепсию, либо страйк на любой напиток, в том количестве, в котором тебе хочется, не Для нашей семьи это удобно. Мар... А, вот, я даже по-другому скажу, я забыла. Просто стаканчик покупаешь, правильно? Да. Да? Покупаешь один стаканчик пустой и ходишь, набираешь только, сколько тебе хочется. Ты, братик, кормишь. У тебя с карамелью, а у Марка клубничная. А вы думаете, я маленькую не могу? Да. Всё, все накормлены. Сейчас как раз... Время обеда, сейчас очень много людей будет обедать, мы вовремя успели, мы только вышли и такая толпа повалила. Мы возвращаемся обратно домой. С балкончику подойду. Нам нужно будет сейчас спуститься, перейти дорогу, подняться на парковку, а, подняться в торговый центр, спуститься в самый низ, там стоит наша машина. Вообще, вот, вот так это выглядит нам возвращаться вон туда там трасса видите, вон горы много всего здесь интересного мы приедем еще сюда потому что здесь нашли очень интересный ресторанчик хотим в него как-нибудь попасть мне очень нравится идея когда так все в горшках стоит огромные деревья в горшка а ну поехали так давай не так давай держись опа Главное, не упасть. Вместе с напитком своим. Фух, ну и людей. Давай, давай, давай, давай. Красный свет, пока никто никуда не переходит. Стоим. Мы папа не дождаемся. Где папа? Ладно, пойдемте. Держи, пожалуйста, ты разольешь, но трясется в тебя. Папа догонит, папа так долго. А, Папа еще стоит лифт, ждет. Давай. Все, ждем здесь, папа. Давай, давай, давай. Вон тенек, идемте в тени. Сюда. фотозоне искусственно вся в пыли нет мы идем сейчас на парковку папа дождемся папа папа наш а, поехали да вон там поднимайся поехали тогда сразу так можно через торговый центр можно так подняться. Все, мы возвращаемся домой. Надеюсь, в очередной раз не тупанем с дорогой и выберем бесплатную дорогу. Домой приеду, покажу, что я купила для себя. Друзья, мы дома. Делюсь тем, что мы приобрели. Мы все же купили Сереже вот эти вот джексы. Нам они очень понравились. Но ну, и мне, и Сереже. ну они кожаные. Ну и джекс уже проверенная марка. Ну, реально классные они, поэтому <смех> Мы вернулись, взяли их И их, кстати, уже намного меньше осталось Разбирают Себе я купила вот такую вот сумку-бананку У меня никогда ее не было Но всегда смотрела и понимала, что это удобно Мне Сережа говорил, что они очень удобные Она необычная, прозрачная Все видно, что в ней лежит Но в этом весь и прикол И я померила, и в ней очень удобно Ее можно носить в нескольких вариантах Тут где-то была Бумажечка а, я, наверное, ее выкинула. В общем, можно носить ее через плечо, вот как бананку. Можно носить на поясе. Она фиксируется здесь очень много всяких там, видите, шнурочков, замочков. И можно носить ее просто как обычную сумку вот на ремешке. Стив Маден. Торговая марка. И стоила она... Сейчас вам скажу. Стоила она 59 евро. Купила ее за 17 евро 71% скидки. Ну а Сережину мы купили, по-моему, 60, 60 евро. Но они очень классные Они просто вот, ну, тот, кто когда-то покупал себе Джекс, тот знает, что это обувь бесподобная. Скидки продолжаются, поэтому будем еще заглядывать периодически в торговые центры, в аутлеты. Примерю я эту сумочку уже, наверное, может в следующем видео. Сейчас, честно говоря, не хочу. Очень сильно устали с детьми, поэтому спасибо за внимание. До скорой встречи, скоро увидимся. Пока.